что это посмотрим А, это ушка двадцать четвертый год. О, иди сюда. Это очень раньше. Офигеть. Это очень-очень раньше. на перст, наинтересно, персяг носили на груди. Не ранен. Это даже серебро. Это даже серебро. Тупик 10. Видишь, нарисовывается. Или пятнадцать. Пятнадцать. Четырнадцатый год. 15 серебряных копеек 2014 года. В хорошем состоянии. Георгий там полоски видны. Это начало 20-го, конец 19-го, по форме, по всему. Все, проб 56-я, все как надо. Стоит проба даже? Да, видишь, 56-я проба. А, на старых 56-я проба, это наша 585-я. Кому первый чужого? Ну. Михаил Федорович И да. великий князь И там будет Борис Федорович Я не классный. Борис Федорович Михаил Федорович?